Раз всех приветствовать, сегодняшнее видео я назвал «Делаем деньги без риска». Я думаю, что все, кто присутствует на биржевом рынке, занимаются спекуляцией, особенно спекуляцией, где мы хотим заработать и зарабатываем большие проценты, риск неизбежен и присутствует. Но в период такой нестабильности, таких кризисных ситуаций, пример сделки, который я вам покажу, он имеет право на существование и вполне возможно, что в следующий раз вы сможете реализовать подобную стратегию, точнее это не стратегия, а лишь некоторая видение рынка, умение анализировать не только график, но и биржевые стаканы, комбинацию различных инструментов и пытаться заработать. Заработать немало и достаточно быстро. Ну, давайте перейдем к делу. Итак, мы сегодня рассматриваем валютную секцию. Ту секцию, которую я всегда не рекомендую использовать, поскольку она самая дорогая в торговле. Но сегодня был уникальный день. Сегодня 28 февраля, окончание зимы. И, соответственно, сегодня была открыта только единственная валютная секция – Срочная закрыто, фондовый момент был закрыт, поэтому я выбрал инструмент, выбрал а, тот, который торговался. Евро-рубль со счетами Тумору. А, в данной ситуации мы будем говорить о планках, о так называемых а, ситуациях на рынке, когда нет продавцов. Точнее мы уперлись в цену, которая максимально разрешена для торговли вот в текущий момент. Это устанавливают биржа, И соответственно мы в нее упираемся и сверху в стакане никого нет. И вот такая ситуация у нас и по евро, и по доллару сложилась. Сверху продавцов нет, только покупатели. Это когда мы упираемся в планку и стоим на ней какое-то время, биржа начинает расширять коридоры, и мы можем устремиться, соответственно, дальше в торговый диапазон или упасть на следующую планку. Данное понятие планки очень интересно при торговле. В 2014 году я тоже, кстати, на рубль-доллар тогда попрыгал по планкам, но тогда на срочном рынке удалось мне кое заработать. И вот это повторяется, через 7 лет это повторяется. Прошло 7 лет и возникла такая ситуация, когда можно совершить подобную сделку. Что нам потребовалось для сделки? Я использовал терминал Quick быстрые стаканы. Использовал инструменты расчетами завтра, с расчетами туда и не торговались, доллар и евро. А сделки совершал на евро. Нам потребовался график данных инструментов, немного удачи и терпения. Теперь поподробнее о сделке. Итак, рынок открывается. И внизу график у нас доллара, доллар тут же падает на планку, на верхнюю планку мы садимся, 90 рублей она была. Соответственно, когда мы садимся на планку и в стакане огромное количество желающих на покупку, а там достигало где-то 300 или там даже больше миллионов евро, долларов желающих купить, то за неимением лучшего многие будут устремляться на площадку и покупать евро, как инструменты, которые коррелируют с собой. А при этом евро торговался достаточно далеко от планки, в районе 5-7 рублей. Соответственно, вот здесь по 96 попытка входа. И предположение мое оказалось верным. Мы уст... Евро тоже устремился за долларом и тоже ударился в планку. Здесь вот видите небольшие продажи покупки. Здесь я начал играться. Я начал играться от большой заявки, которая стояла не на планке, а чуть ниже. Я от нее заходил. И по планке продавался. Заходил, по планке продавался. Но это закончилось достаточно быстро, потому что евро тоже жестко сел на планку. И объемы здесь вот на каждой сделке составляли там 1, 2, 5, 10 тысяч евро. То есть абсолютно никаких объемов некому было продавать. Мы уперлись в планку. Почему я так спокойно на ней сидел? Не выходил, не боялся выйти из этой сделки. Ну, не боялся, что нужно выходить. Потому что огромное количество участников хочет купить. И я видел, что э, этот доллар сел на планку раньше. По условиям биржи ему должны были расширить коридоры чуть раньше. Так и происходило. Как только расширяется вот здесь коридор по э, доллару, он устремляется на следующую планку. Практически мгновенно. Я остаюсь соответственно, в евро и начинаю здесь э, ждать. Евро раскр... э, расширяют коридоры. Падаем на планку. Здесь немножко удалось поиграться. Здесь вот та же ситуация, когда я... Он не сразу упал, немножко поигрался. Вот тоже небольшой кусочек профита. Но это все мизер. Понятно, что тут уже идет очень серьезное движение. Дальше смотрим. Снова доллар расширяет коридоры раньше. Мы падаем на следующую планку. Движение по евро, оно очевидно. Можно спокойно сидеть в сделке. Как только, через несколько минут... Через минуту здесь, по-моему, расширяет коридоры. Евро падает на следующую планку. Доллар стоит очень долго, снова расширяет коридоры и снова планка. Снова расширяет коридоры и снова уходим на планку. Евро двигается за долларом. Но здесь у меня уже началась паника, потому что ну, прошли мы какие-то э фантастический путь. И здесь возможна коррекция. Вот эта черная свеча, я запаниковал. Думал, ну все, теперь уже начнется разворот, хотя доллар сидел. Но объем вот в стакане, который я показывал, стакан. Видите, здесь я, здесь я сделал принтскрин уже а, достаточно, уже на самой верхней планке. И здесь уже объемы всего 20 тысяч, видите. А стояло по 300 и даже больше тысяч. Вот здесь заявка на покупку. То есть я думаю, что уже это все и по планке закрываюсь. Но оказалось, что еще одну планочку то мы все-таки вверх двинулись. И вот уже от 119 и тогда евро покатилось обратно и вернулись мы где-то там даже что-то 109-110. Но ну, в общем, откат уже случился. Все, все желающие закупились. И вот это вот прокатиться вот по планкам, вот это я уже применяю второй раз. Последний раз это было в 2014 году. Крымские события. И снова ситуация повторяется. Вот эта возможность быстро, быстро, практически без риска но опять же я говорю что это в кавычках это для тех кто умеет анализировать одновременно несколько инструментов стаканы и графики здесь обязательно два инструмента нужно анализировать совместно мы видим что здесь доллар нам показывал а куда будет двигаться евро потому что коридоры расширялись чуть позже и с моей точки зрения здесь риск был минимальный ну, естественно, когда вы уже двинулись на следующую планку, здесь у вас же такой запас прочности такой профит, что дальше уже можно спокойно сидеть и не бояться, что будет откат. Он не может быть откат такой же моментальный. Там, мы не могли отсюда откатиться на 96. Тут даже, по-моему, уже и планка нижняя была выше, чем 96. Но я сейчас вот могу ошибаться, за я, что это вот, а, не зафиксировал все в терминале Quick. А теперь давайте посчитаем. Ну, плечо по данным терминала КВИК было там 34-е. Я сомневаюсь, что я не брал полное плечо. Мне кажется, я брал что-то четвертое или пятое плечо приблизительно. Но плечо было. Но ну, вот биржа там показывала в терминале КВИК, что 34-е. Я немножко с сомнением к этому. Ну, давайте возьмем 30 плечо и посчитаем. Профит на одну тысячу евро составил 17 тысяч рублей. То есть вот 17 мы прошли рублей один лот скажем ну ты вот лот 1000 евро 17 тысяч на одну тысячу берем 30 плечо получаем 510 тысяч рублей переводим в процент и получаем 531 531 процент сделка продолжалась 1 час 15 минут это вот потенциальная доходность которая была возможна в этот день и вы имея на счету скажем миллион рублей могли сделать дополнительно еще 5 миллионов Пять раз увеличить свой депозит. Ну еще вот а, оговорчик, возможно, плечо там было меньше. Но потенциал, вот когда происходят такие а, кризисные ситуации, вот работа по двум а, потенциальным валютам, а, это очень интересная тема. И в отличие там, от каких-то форексов, где а, все очень стремно, там, могут расширить, там, спреды и так далее. Здесь все понятно. Вот перед вами, перед вами стакан. Вы смотрите в стакан, вы смотрите в график. Ну, самый большой риск остановит биржу и потом вдруг мы откатимся там э, назад. Ну, вот здесь вот надо не заиграться, надо вовремя остановиться, пока еще биржа работает. Что будет сегодня с фондовой и со срочной секции непонятно. Можно было что-то такое подобное интересное сделать на опционах, но, к сожалению, опционы для нас были закрыты. И может быть это правильно, потому что, конечно, были бы огромные риски. И оценить биржа, я уверен, что оценить риски по опционам просто была не в состоянии. И люди просто могли реально уйти в такой минус, что остались бы должны биржи, просто фантастические деньги, которых биржа с них никогда, я боюсь, что не смогла бы даже обратно забрать. Вот именно поэтому останавливаются торги, что в принципе правильно. Если вам сделка данная понравилась, если вы возьмете это на вооружение, не забывайте ставить лайки. Я надеюсь, что кризис для вас, как для трейдеров, послужит еще небольшим толчком и потенциалом для того, чтобы все-таки не оставлять трейдинг, но подходить вот именно к таким кризисным ситуациям очень-очень осторожно. И тогда у вас все получится. Спасибо за внимание. До свидания. До встречи.